Вот сейчас мы производим такой прием сотрясания, так скажем, да, вибрационной техники Дело в том, что э, спазмы мышечные рано или поздно подадутся вибрациям да. В данном случае это идет такая вибрационная проработка с инфракрасным излучателем Он еще подогревает триггерные зоны И в данном случае грудной надел очень хорошо доходит до бронхов и до голосовых связок вот Повтори, пожалуйста, такую фразу «Я птица говорун, отключаюсь умом и сообразительностью» «Я птица говорун, отключаюсь умом и сообразительностью» <г buraya> Господин, вы сначала не снимались? Мультики не озвучивали? Смотрели <aqueles> да? «Тайна третья планета» самый известный российский мультик Советский, вернее, советский Видели, наверное, все, да? Вот так вот его озвучивали, я рассекретил способ озвучения. Ну, соответственно, если это вот, например, тазовый, вот это может быть с давлением вниз для декомпрессии. И по очереди меняю. Налево надавил, направо надавил. Нормально чувствуется? О, кровь. Так, сейчас тоже расслабится. И также можно отдельно сделать, например, на ягодичной мышце. Ну, понятно, что для демонстрации я все это делаю достаточно ускоренно, да? Вот, душевидная мышца пошла. Но продолжа дает. Да, О, вот, чувствуешь? Да. Вот. Руками, естественно, добавляю глубокую проработку, потому что если просто так поставить, то только поверхностно будет сотрясаться. А так вот мы доходим до самого сустава, что, кстати, полезно, потому что питает сустав, он напитывается влагой окружающих тканей и таким образом дольше, остается живым, здоровым, полноценным, никаких артрозов не будет. Положу, пожалуйста, теперь руки под голову, Вон вниз, вот еще давай шею вот тут. Чувствуется, да? Зубы в кофе. Сейчас немножко тебе задлок еще вот так. Сейчас не говори, рот чуть-чуть приоткрой. На самом деле прибор продавался для похудения. Жиры, но я обнаружил в нем тайные способности практически лечить любое растяжение, любой спазм, зажимы, так да, где угодно. Его можно поставить вот, хоть на плечо, вот, вокруг сустава, вокруг акромеального отростка. Ну, приемов массажных у Олега Лохов-Гудина множество, или должны сосчитать. Это я просто демонстрирую некоторые, которые самые уникальные. Я, птица-говорон, отличаюсь, по-моему, и сообразительностью. О, мне тоже пора озвучить мультфильмы. Я побежал на озвучку, дамы и господа. А вы, пожалуйста, звоните, пишите, ставьте лайки и приходите в гости коллегу Аллафу Гудвину. Он вас полечит, массаж судьбы, восстановит все ваши жизненные аспекты, чтобы вы преуспели во всех своих делах. До новых встреч, дорогие друзья.